У каждого из нас две стороны. Одна похожий день, другая ночь. Все так, как у загадочной луны. Похожи мы со спутником, точь в точь. Мы прячем наши тайны там, где ночь. Где день, мы по возможности открыты. Но даже днем скривить душой не прочь, Используя предлог самозащиты. У каждого из нас, как у луны, есть светлое, есть темная поверхность, У каждого из нас две стороны, Одна видна, другая — неизвестность.